Всем доброго времени суток, кто неравнодушен к миру игровой индустрии. С вами Олег, и я рад приветствовать вас на моем канале. Сегодня я начинаю обзор такой игры, как Dishonored. Смерть аутсайдера. Ну и давайте посмотрим, чем она нас порадует и удивит. Поехали. Ну что, как обычно, начинаем с кампании. Новая игра. Выбираем. Ну, уровень сложности я поставлю низкий, так как это ни разу не имел дела с... Конкретно с Dishonored, в принципе, и со стелс-экшенами тоже давно не играл. Поэтому попробуем на низком уровне сложности, чтобы не было так сильно напряжно. Меня зовут Билли Лерк, но это имя помнят немногие. Я много лет пряталась, была капитаном корабля Падший Дом, контрабандистом, скупщиком краденого и, возможно, предателем. Слова, которые шепчут нам вслед, всегда помнят лучше, чем наши имена. Если прятаться долго, в конце концов тебя забудут. Тогда ты остаешься одна и живешь своим умом. Но я не забыла того, кто вытащил меня со дна. Дауд нож Данула. Это имя произносили отчаявшиеся или умирающие. Убийца, который прикончил одну императрицу и спас другую. Стыд долго жжет тебя изнутри. Когда я предала Дауда, он пощадил меня. Я оставила Данул и свое имя. Много лет я думала, достойно ли было прощения. Много лет я смеялась над собой от того, что мечтала вымолить прощение у убийцы. Иногда милосердие ранит больнее, чем нож. Теперь я знаю, что прощаешь не только ради тех, кто причинил тебе боль, но и ради самого себя. Я знаю, что даут в Карнаке, и я найду его. Мне снится один и тот же кошмар. Уличная драка, моя отрубленная рука лежит в канаве, меч гвардейца выколол мне глаз. Когда я просыпаюсь, рука и глаз еще долго болят. Это пугает. Эта штука всегда меня утешала. Ты ведь украла ее для меня, Дейрдри. Теперь это все, что от тебя осталось. Еще одна реликвия. По крайней мере, он еще острый. Остался боксерский клуб в бане Альбарка. Дауд должен быть там. Итак, по сути, игра уже началась. Я так понимаю, Мы разыскиваем какого-то типа. Очень-очень нам важного Контракты В любое время вы можете Открыть свой дневник И посмотреть список контрактов Нажмите, вот чтобы открыть дневник И зайдите в раздел контракты Ага, понятно Так, смотрим Доберитесь до бани Изучите контракты Так, давай посмотрим, что у нас тут в контрактах есть. Так. Ну, я так понимаю, все мы изучили. Доберитесь до бани, изучите доску. Это дополнительно. Так. Грабеж, воровство, шпионаж. Даут научил меня не только убивать. Я не пропаду. Надеюсь. Все. Конечно, не пропадешь. Сейчас тут начнем воротить. Только руки сначала помою. И пойдем... Так, что это у нас? бутылка какая-то. Отлично. Убери ножик, что ты с ним ходишь-то? Лишнее внимание только привлекаешь. Так. Ну, поехали. что. Вот эту доску нам вроде как советовали изучить. Сейчас посмотрим. Я еще уже несколько месяцев. Я знаю, что ты где-то здесь, Дауд. Где ты? Меган. Ты, наверное, в сильном отчаянии, Коля, решила мне об этом написать. Да, я его видела. Он назначил встречу, чтобы купить той странной взрывчатки, которая несколько месяцев назад свалилась с, во с воза Я ждала его. Он не пришел, прости, но не могу больше ничем помочь. Он с тех пор как в воду канул и поставил меня в очень неловкое положение. Кстати, спасибо, что не напомнила, но я знаю, что должна тебе за прошлый раз бочку инжирного вина. Да, не, еще пару месяцев ты получишь, обещаю. В карнаке много тайн. Сказочки. Такое ощущение, что Дауд сам помогает мне себя найти. Билли или Меган? Или кто ты там нынче, я уже не знаю. Нам было легко притворяться, что мы не знали друг друга, когда ты была Меган. Мы договорились, что начнем жить с нуля и не станем ворошить дурные воспоминания. Так зачем ты это делаешь? Да, я его видел два года назад здесь, в Карнаке. Он даже спрашивал про тебя. Я ответил ему, что не видел тебя с той ночи в затопленном квартале. Думаю, ты знаешь, почему я солгал. Он, кстати, так и не прекратил убивать. До сих пор мстит старым обидчикам, надеюсь, ты не одна из них. Загадочный Т Какой-то Собираем, видимо, купиться какой-то информации Дрожащая Меган Какое любопытное послание Кто он такой? Давний воздыхатель Ты уж прости, но он, по-моему, не в твоем вкусе Но раз ты спросила Пару месяцев назад до меня дошли слухи Будто человек с такой внешностью Видели э, в обществе тех странных безглазых Я запомнил этот слух На всякий случай, тебе повезло Когда ты вернешься Вопрос. Приезжай поскорее, мы по тебе скучаем, мы припасли, мы припасли тот самый табак как раз к твоему возвращению. С любовью, Китерик. В руке Удауда -Уда всегда была метка чужого. Я спрашивала о нем во всех трущобах и бандитских притонах, но никто мне ничего не сказал. Угу. Дальше что у нас? Снова сходилось к старухе Мэдж обменяла старую китовую кость и пучок волос на моих э, не моих, на информацию она теперь мастерит амулеты для безглазых хорошие клиенты исправно платят быстро ушла, пока э, мэдж не поп попыталась обчистить мои карманы к безглазым при прибились какие-то ведьмы из королевской кунцкамеры. они потеряли свои силы хотя бы э, не Бригморские, э, которые меня знают вряд ли, но вряд ли они что-то получат, если я появлюсь там, как все остальные. Все эти люди просто дурака валяют, или я чего-то не понимаю. Я, кажется, посеяла карманный нож, Медж. Проклятая старуха. Надо сходить в баню Альбарка и поискать Дауда там. Это моя последняя зацепка. Окей. Что еще нам тут скажут? Вчера вечером гвардия провела два налета и арестовала нескольких человек. Расследователь... Расследование деятельности банды без глаза продолжается. Оба рейды прошли на заброшенных складах в... в доках Кампо Сета. В обоих случаях на месте были найдены партии китовой кости, а также множество вырезанных из нее талисманов, какие а, часто можно встретить у моряков. Эти талисманы со странными символами были конфискованы, так же как и различные а, ядовитые растения и пузырьки с неизвестными жидкостями. Хотя данные предметы и подтверждают слухи о том, что безглазые практикуют черную магию, гвардия, ее стала при... гвардия не стала прибегать к помощи смотрителей. На месте к верховному осмотрителю Кардоза из аббатства обывателей, когда мы попросили его прокомментировать данные события, сказал, что костяные амулеты... Представляет большую опасность и призвал сдавать их на ближайший пост смотрителей для последующего уничтожения. О расследовании, которое проводит гвардия, он нынче не сообщил. Отлично. А может быть и нет. Ну, все, выясним, по ходу действия, я так понимаю. Вроде бы тут все. Что у нас там в дневнике обновилось. Так, истории и карты. Так, здесь заметка какая-то. Так, это мы все уже прочли. Поэтому движемся дальше. Так, что тут у нас система сохранений? Думаю, стоит перезаписать игру. Личное сохранение мы сделали. Мало ли, чтобы все не перечитывать. Что тут ящички? Ничего. Так, нож Данола. Ну, это надолго, наверное, да? Так, ладно. Что-то да отметили мы у себя в дневнике Поэтому прочтем, прочтем как только будет э, удобно Минутка Ваше императорское высочество Благодарю вас за этот дар Вашей щедрости Так, это что у нас такое? Недописанное письмо императрицы. Императрица Эми Калдуин Мне нужны ваши деньги Леди Эмили, я не могу принять ваши деньги После того, что я сделала Я попытаюсь найти способ примириться с Дорогая Эми, я надеюсь Список дел Зашить жилет Опечатать люк, пули, виски. Так, какую-то информацию еще подбираем, собираем. О, мы под... Мы выбираемся наверх. На тебе. Так, давай ерунду. Станция пустует. Спрятать падший дом было нелегко, но сейчас здесь безопасно. Угу. Обнадеживает. Звучит обнадеживающе. Безопасно говорить, да? Ну ладно, посмотрим. Так, мне походу надо вот туда вниз спуститься. И отсюда, наверное, будет это легче всего сделать. Так, да, понял. Спрыгивайте, ну, Думаю, ничего сложного нет. Так. Так, движемся дальше. Я все, так понимаю, да? Что вы рассказываете? Шепот крыс. Нажмите А, чтобы услышать мысли крыс. Они перешептываются друг с другом и рассказывают о том, что происходит на улицах и в подвалах с крысиной точки зрения. Крыса видит мир совсем по-другому, а их слова часто загадочные. Но иногда из них можно извлечь пользу. Жите сегодня, мои маленькие друзья. <смех> Слушай, друг слышно. Друг слышно. Друг один из нас. Один из нас. Уродливый, огромный, но все же друг. Понятно. Про друга говорят они. Наверное, это, наверное, меня имеет в виду или как про кого-нибудь там. Посмотрим. О, ничего себе, это что такое за средство передвижения интересно. О, ты, как шарахнуло-то, а? Я больше так делать не буду действительно правильно мне говорили что нельзя с электричеством играть шутки плохи интересное такое транспортное средство попробуем прокатиться отправиться в баню остаться на падшем в падшем доме в баню конечно же у нас есть конкретная цель вот и будем ее придерживаться погнали удаляется мой кораблик уезжаем в закат что, нам там, что нас там ждет, мы посмотрим. Мне уже самому интересно стало. Баня. Интересное название для боксерского клуба. Так, баня Альбарка должна быть недалеко. Ну, пойдем искать. Не то, что раньше, но тоже неплохо. Интересно, Даут их видел? Так. У нас какие-то тоже заметочки. Заметочки, заметочки. дава, Только зачем он мне? Вон отсюда. Так. Тут что у нас? Пробиваемся потихоньку. По возможности все обшариваем, чем можно. Так. Скрытный режим. Нажмите C, чтобы перейти в режим скрытности, прыгнуться и перемещаться бесшумно. Все ясно. Надо думать о службе, а не о так, мы можем выглядывать вот так вот из угла. Так. Ну, тут, думаю, проблем не составит нам завалить этого Борова. Получай нож в сердце. Профессиональный убийца, блядь. Может, тебя надо спрятал куда-нибудь? Чтобы ты не привлекал внимание. Ладно, отдохни как здесь. Здорово, да, спрятал? Вообще не видно. Сделал, не видно. Что тут у нас? Кто-то еще есть где-то? Наша цель это вот туда. Так, зайдем отсюда и посмотрим. Он здесь, пока что вроде никого не вижу, быстрое меню нажмите на ролик, чтобы открыть быстрое меню, выберите оружие. Устройство или способность для первой руки и отпустите, чтобы подтвердить выбор. Привяжите устройство или способность к быстрой клавиши от 0 до 9. В верхнем углу экрана отображается количество эликсиров сока, Соколова, которые у вас при себе. Вы можете использовать их, нажав К. Оп, что-то я использовал уже так. Ладно, посмотрим, что у нас там за быстрое меню. Ага. Так или так. Или так, или так. Это что у нас? Электрический заряд, который оглушает цели. Ага. Наше оружие. Ну, понятно. Это у нас что-то из руки. Ага, то есть тут разные, так понимаю, используются стрелы. Это типа так просто завалить, а это еще и оглушить. Так, опять крысы. Как вы говорите непонятно. Вроде вас слушаю, а нихрена ничего не понимаю. Ну да ладно. Инжир съел медная проволока наверное пригодится для каких-нибудь для крафта наверное чего-нибудь так мы все читали дневники это мы тоже будем считать что прочитали так идем дальше прикол с крысами разговаривать а? так Банька, банька, банька. Так, дальше что? Бой. Нажмите левую кнопку, чтобы навести ответный удар клинком. Нажмите, чтобы использовать предмет или умение из левой руки. Нажмите и удержите А, чтобы убрать оружие. Знаешь, что я, Опаньки. Вон он нигде. Стоят вон они где гады стоят так вижу цель цель вижу в себя верю так прогуляемся как Но давай лучше подождем подкрепление. так новые сведения гвардии известно против противоправной деятельности в бане альбарка а гвардейцы ждут подкрепления чтобы приступить к обыску так, давай сохранимся быстренько. И попробуем нанести удар. Был какой-то звук. Пригрезу. Зря, наверное, я эти дротики трачу, потому что они очень ценные, мне кажется. Посмотрим. Давай куда-нибудь незаметное место. Так. Что дальше? Дальше движемся. Дальше. Нечего стоять на не месте, рассоливать, да? Рядом есть амулет, осмотрите а окрестности. Какой еще амулет? Пистолет, может быть. Что у нас карта? Так, ясненько И заряд. Что, у нас на троечку он получается Сергея? пистолетик. Что же за пистолетик туда не взял? Если им воспользоваться, это нельзя. Так, поехали, значит, дальше. Так, рядом есть амулет. А смотрите окрестности. Где он? Какой еще амулет? Что за амулет? Надо мне искать. В чьих руках этот амулет находится? Я не понимаю. Сейчас буду смотреть. Может быть, у кого-то из трупов он есть? Надо обыскать или что-то сделать? Обобрать, подобрать. Так, до меня, а, лейтенант, до меня дошли сведения о противоправной деятельности. По-моему, я где-то это уже читал. Ну да ладно. Какой амулет? Про что вы говорите? Так. Ой, ой, ой, ой, ой. Зря ты так делаешь, нельзя так делать. Где амулет из крысы? Вы что-нибудь, может, мне скажете? болезнь что-то бормочет там на своем так дверь рядом если там амулет какой-то а где он Я... не рассказывали про безглазых странные истории жуткие да кто бы сомневался персонажи на нейтральной территории не будут вести себя агрессивно и не будут на вас нападать понятно так Давай тогда уберем ножички зачем вот здесь про какой-то амулет что-то там говорили но я так не нашел никакого амулета может где-то что-то упустил я если что напишите в комментариях попробую разобраться так куда-то мы на, на нейтралочку попали да так Поговорить. Какое неприятное соседство. Никто не. Осторожней! Ты ты, ты не быкуй-то быстро. Хоп. Будешь быковать? Будем тебя пытать. Что еще стряслось? А? Что? Это? Это неправильно! Я, не будешь быковать, не слышишь? Что-то тут не так. Свой стиль игры. Если вас заметили, у вас по-прежнему остается несколько вариантов действий, вы можете убить врагов в бою, избавиться от них без убийства, избежать и прятаться до тех пор, пока враги не, перекр... не прекратят поиски, а выйти из трудного положения, использовав умения, устройства и всевозможные хитрости. Ну, я думаю, ничего такого не произошло особо ага. критичного. Я тренировался на высушенных красных акулах в рыбаках Сантьяго. Кто-то а нарывается что? на неприятности. Что вот какие здесь все агрессивные? Если собираешься Ведите драться, хлам, тебе понадобятся раз. костяные амулеты, зелья и все остальное. Да неужели? Ты рановато. Здесь пока не на что смотреть. Есть тут кто? Может, крысы? Надо какие все грубые. Ну да ладно, поехали дальше. Надо найти да, того, кто тут быть. был. Не хочу, чтобы Что у нас раз. здесь? В любую нычку надо залезть. И что? В каждую нычку. Так, ладно. А на получку я сегодня выпью виски. Что ты чтобы в самом выделить. деле все обшариваешь-то? У меня есть конкретная цель. Нужно ее придерживаться. Давай без лишних отключений а Что? Я так понимаю, что я добрался, да? Если они в самом деле применяют магию, к ним нужно присмотреться. Ну, пойдем присмотримся. загнуть в замочную скважину. А если заглянуть в скважину? Соперто. частная территория, ясно. Но за сотню монет я тебя пущу Ни черта не видно. Так, новые сведения. Вот клуб безглазый. Так, служебное помещение э -э, альбарки ведет запертая дверь, которая находится далеко от входа. Одна из, одна из безглазых предлагает открыть ее за скромную плату. Сто монет. Да, блин, откуда у меня такие деньги-то? На самом деле. У меня же нет вообще денег никаких. Ты что ли? Можешь открыть дверь или что? Так, заплатить 10 монет. Ага, у тебя нет 100, 100 монет. Найти другой способ. Будем искать другой способ. Может быть и повезет. Может есть какой-то секретный вход. Оу. Что там такое происходит? У меня вообще есть какая-нибудь подсветка, я не знаю. Или что-то в этом роде. Ночное зрение. Нету. Так, за звездные э, таблицы Кона. Что, я монеты взял? Я нашел монеты так что тут у нас прибавилось карты так ладно Если это называется... глаза чужого дауд они заставляют его драться нужно его вытащить где-то вместе амулет, посмотрите окрестности. Где, какой амулет вообще, о чем речь иногда идет? Не понимаю. На себя, сидишь, не вот знаю, как, кто, кто ты, на ты. но наверх и... лучше несусь, не. То Я жду, когда босс подаст сигнал. Всегда жду. Так, значит, нашли мы его. Он где-то сидит внизу. Ключ это под... От подавляющего устройства Жаннет Луи управляет бойцовским клубом в бане Альбарка. Она держит ключи от подавляющего устройства по себе и никогда с ним не расстается. Эй, если хочешь с ним драться, встань в очередь. Ну, сейчас. Смеется? Что? Что ты сказал? Я да. знаю. Надо выбираться отсюда, да? Как выбраться там? Ой! А выбраться ты... О, все, выбрался. Так, что здесь у нас такое? Не трогать написано. А я взял... Я не знаю как работает эта штука Но она удерживает зверя под контролем И не дает ему покинуть арену Развлекайтесь, но будьте начеку Когда я верну свои деньги Эээ, Наши главари захотят на него взглянуть Нам повезло, что мы нашли такую злобную тварь Для их опытов Видели как он дерется Если он выберется, то всех нас прикончит Поэтому не выключайте эту машину Эта штука подавляет силу Дауда Если ее отключить Его ничто не остановит Тогда надо ее отключить. Ты с Рядом а есть, говорит, какой-то амулет. Сардины, ну где он? Я не могу понять. Да ты что? Иначе что ты сделаешь? Зубы мне все перечитаешь? Не а? Могу а? За в этом бою. Ты не победишь. Дверь такой быстрый, что его не разглядеть. Так, думаю, надо сохраниться. Иначе вот может выжили. произойти всякое. Это мой бар, а не твой. Я Убирайся. Да, я понял. Все, все, все. здесь Я попробую выйти, может выйти на ринг. Мне же говорят, не делай этого, а мы сделаем. Ну так что? У меня сегодня бой с одной красоткой. Говорят, ее паучья мазь может любого свалить с ног. Да, я бы с удовольствием на это посмотрел. Так, ладно. Я так понимаю, нам нужно попасть в закрытую ту дверь. Действую очень быстро. Жестко били левый джеб. Работает нура. Может подраться. Почему почти что здесь одни женщины? Но мне очень нужны деньги. Здрасте что у них тут за странная секта такая бойцовская так деньги ну давай попробуем заплатить ей, сколько есть что, -что, что я не знаю у меня нет таких денег сколько она просит но я попробую заплатить ты шутишь на эту дохлую крысу не купишь а, ладно тогда ладно ладно посмотрим где-то здесь наверное еще по-любому есть какие-то деньжата там монеты, я не знаю что то в этом Мне роде просто завидует, если я хочу танцевать я могу кружиться на месте столько сколько захочу кто это говорит кто здесь говорит так труп А что, без его нельзя может у него есть несколько монет Может, есть здесь монеты так, настороженность. Следите за индикатором осторожности врага, чтобы понять, сколько скоро ли вас заметят. Окей. Ох ты. Собачки. Откуда вы? О? Откуда вы, собачки? Взяли, налетели на меня чуть Не, не поддох. Собачки. Ну хрен бы с вами Откуда-то вылетели Очень резко Как-то темно здесь Не находишь? Я так понимаю, я вернулся обратно Или пошел нестандартным путем Так Судебный эликсир. Монетки собираем. По одной штучке. Как долго-то, а? какая Это книжечка. Долго-долго, очень долго. Открыли мы дверь. С другой стороны. Враждебная территория. Но врагов тут вроде как нет, или я уже в другое место пишет, что рядом есть амулет осмотреть надо окрестности ну, где я еще не был? надо с этого начинать я не был, может быть, там вот наверху и может быть, он там и есть наверху вот давай мы сейчас сходим туда и посмотрим потому что здесь-то я все уже посмотрел так, да. здесь тоже вряд ли он будет. Поэтому идем, идем и ищем амулет. Так, так, так. Изначально вроде правильно шел. А если присесть, тут можно же пролезть Да, ну... тут я был уже. Ага. Кто-то мы еще зашли. Так, но ну отсюда я приехал. И что, тут нет никаких монет? еще Ищем монеты. Ищем и никак не найдем. Стеночка. Ну, я здесь был, я оттуда, сути говоря, пришел. Так что не надо возвращаться, движемся вперед. То есть пришли к тому, от чего начали. Чего ушли, к тому пришли? Здесь у нас что такое? Собственно говоря, да. Ходим кругами и ищем монеты. Монеты нам нужны. Так, так, так, так, так. Может здесь есть какие-то монеты, то вряд ли. Вряд ли, вряд ли, вряд ли. Так, ну ладно, поиском монет мы займемся в следующей серии. На сегодня это все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если хотите увидеть продолжение. Также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе новых видео на моем канале. С вами был Олег, всем всего хорошего и до новых встреч.